Сегодня Минобороны сообщила, что войска Луганской Народной Республики взяли под контроль 8 населенных пунктов, продвинувшись на 9 километров вперед. А подразделения ДНР уже на северных окраинах Мариуполя и после окончания режима тишины смогли продвинуться почти на километр. Российская армия, в свою очередь, взяла под контроль два населенных пункта на территории Украины передовую и карьерную. Уничтожено более трех десятков военных объектов. О текущем положении. Алексей Конопко. Смотрите, я вам маму это их первая встреча с матерью за две недели. Женщина работает учительницей в соседнем селе и из-за боев домой все это время попасть не могла. Помогли сотрудники Российского АМОНа. Подразделения с георгиевскими лентами внимательно осматривают все постройки с мирными жителями. Никаких конфликтов. Освобожден. Еще один населенный пункт на Украине. Ага, Я вас да. поздравляю, ни один мирный жизни не пострадал. Минобороны России публикуют новые кадры продвижения военной техники. Грузовики техобеспечения и БТРы форсируют реки по понтонным переправам. Рядом разрушены украинскими подразделениями мост. А это работа военных вертолетчиков. Вылеты совершают ночью на малых высотах даже при плохой погоде. Это задача только для пилотов очень высокого класса. В течение прошедших суток бомбардировочной и штурмовой авиации ВКС России уничтожены. 158 военных объектов на территории Украины. 7 марта высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром военно сил сил Украины «Озерное» в районе города Житомира. Истребительная авиация ВКС России в воздухе Сбито два МиГ-29 и один Су-27 военно-воздушных сил Украины. Также, по данным Минобороны, за сутки вывели из строя два дивизионные с 303 установки БУК, девять складов боеприпасов. А всего за время операции уничтожено почти 2500 объектов военной инфраструктуры. В том числе 124 зенитно-ракетных комплекса, 866 танков и 317 артиллерийских орудий и минометов. Огонь! Уничтоженную технику снимают бойцы народных республик и местные жители. Обгоревшие БТР, тягачи, реактивные системы залпового огня. А рядом совсем свежие машины. Это бронетранспортер «Казак-2» на базе грузовиков «Ивека». Их начали выпускать в 2015-м, как раз после Майдана. Сделали около 250 штук и, как теперь понятно, отправили воевать в Донбасс. С оснащением в украинской армии всем везет по-разному. В уничтоженных колоннах есть даже ГАЗ-51, почти что музейный экспонат, который закончили выпускать полвека назад. А вот сотрудники народной милиции ДНР показывают новейшие противотанковые комплексы НЛО. Их удалось отбить у противника. Шведские ПТУРы, как говорят, поставили в ВСУ из Евросоюза. Теперь из таких стреляют с крыш жилых домов. Огонь, огонь! Подробности такой тактики рассказывают попавшие в плен военнослужащие ВСУ. Мы приехали в город Дерачинь, выставили машины возле живых, э, в 10 метрах от живых домов. Поставлена задача зарядить БМ-21 град полным, полным БК. Нас обучали противотанковым э, ракетным установкам инструктора с Америки, инструктора с из других стран, с Канады. С Войска Луганской республики сегодня продвинулись на 9 километров и заняли Барсонина, Кременную, Песчаная, Варварку, Новодружеск. Народной милиции ДНР приходится работать гораздо медленнее, потому что под контроль сейчас берут Большой Мариуполь, где тоже нужно не допустить потерь среди мирных жителей. За сегодня, как сообщают Минобороны России, занять удалось квартал Асавиахим. Сегодня из Горловки на автобусах отправили 560 женщин, детей и пенсионеров. С другой стороны фронта покинуть города удается немногим. 80-летний Владимир Карпов из Мариуполя выходил по пешком под прицелом снайпера нас батальонов. И я понял, что значит это могут убить. Ну так террасы были три очереди. По, по, по три очереди террасы. Ну а то я еще прошел полтора километра, встретил пост СДНР. Они меня приняли хорошо, напоились веком, врача вызвали. Гуманитарные коридоры российская сторона предлагала организовать из пяти крупнейших городов по десяти маршрутам в обе стороны, но Киев подтвердил только один из сумм в Польшу, по которому вышли 723 жителя без участия украинской стороны. Россия по данным Минобороны вывела из зоны боев 174 тысячи человек. Документально обработано уже 2 миллиона пятьсот сорок одна тысяча триста шестьдесят семь обращений по различным каналам связи от конкретных граждан Украины, а также иностранцев. Данная база данных содержит имена, фамилии и адреса этих людей, аудио- и видеопротоколы их панического состояния, душераздирающие рассказы о тяжелой гуманитарной обстановке, об ужасах и зверствах, чинимых националистами, убийствах, физическом насилии, обысках и незаконных арестах. Юридическую оценку действиям тех, кто не выпускает иностранцев и граждан Украины, теперь дадут и в Следственном комитете. Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил изучить все известные факты противоправных действий в отношении иностранных граждан, независимо от санкционной политики этих государств, которые фактически находятся в заложниках. Солдаты ВСУ, которых сейчас лечат в больницах Донецка, записывают обращение к украинскому президенту. Владимир Александрович Зеленский, теперь переговоры. Пора вести уже. Не надо никуда прятаться, никуда уезжать. Просто солдаты хотят вернуться домой. А в пережидших под контроль народных республик городах налаживают мирную жизнь. В Мелитополе сегодня снова многолюдно.